Мужики, засняли для вас очередную свиданку, Девочки больше 30 лет, но она просто офигенно эмоциональная, выглядит вообще на 23 просто, я удивлен. В описании есть ссылка на наш очередной мастер-класс по знакомствам и свиданиям. Кому интересно старт или, например, новогодний пикап, его особенности, да, соответственно, записывайтесь. В декабре у нас пройдет тренинг «Директивные знакомства». Этот тренинг э, позволит вам научиться останавливать любую девочку, как, по каким делам бы она ни шла, она будет общаться с вами, быстро и сразу проводить с ней свидание. Мы не учим сбору телефонов, мы не учим э, всякой фигне, мы учим максимально конверсионной стратегии, которая позволит вам быстро найти тех девушек, которые вам нужны. Смотрите в описании, записывайтесь, а также ставьте лайк этому видео и приятного просмотра. Стоит. А, не пугайся, я mm -hmm. смотрю здесь, выбираю брюки зимние, mm -hmm. а, пошел в ту сторону, mm -hmm. ну заметил тебя, ты мне понравилась, и mm -hmm. я решил вернуться. Что у тебя с глазами? Что? Они зеленые а. и покрасневшие, это линзы, да? Нет, это покраснение не от но это линзы. Это линзы, да? Это немножко пугающие зеленые глаза такие, Сергей. Светлана. Светлана, у горячие у тебя руки какие? Я, очень, я просто не люблю шопиться, мне очень нужны были джинсы, я перемерила пол магазина и не купила. купила. И купила юбку вместо этого. Я докупила это трое. Трое джинсов? Неплохо, но знаешь, на мой взгляд ты сексуально выглядишь в этой, а, да? в платье. Спасибо. Лучше не носить джинсы. Вот. Мне кажется, ты где-нибудь тоже недалеко здесь живешь, и такая с ненавистью решила поехать по... Надо только зайти. Необходимость. необходимость Для девушек это обычная необходимость. Нужно три новых кофточки. В этой меня уже видели. Надо еще одну. Нет, я очень Нет. не люблю не любишь это прям... mm. Мне нужно были джинсы, я купила только джинсы. Только джинсы, слушай. Это очень положительное качество, я прям еще больше заинтересовался, потому что... Нет, ты должна была купить сумку и туфельки. Нет, нет. нет? все это есть. Все это есть? Это хорошо. А, слушай, у меня немного времени, я собирался еще попить кофе, взбодриться. Вот, предлагаю тебе присоединиться. Попить кофе взбодриться? Да. Кофе можно попить? Пойдем, найдем где. Вот. Значит, тебя дни рождения через два месяца, полтора. И мне кажется тебе 22. О, ну, то есть тебе 80, я понял. А, побольше, да? да так, так. Знаешь, по миленьким девочкам непонятно вообще всегда сколько лет. Хорошо, что не, не стареешь. Значит, 24. 38. 45. А, пойдем там по шоколадницу новую открыли. Я хочу ее заценить. Не угадываю. Значит, 25, больше низко не, не дам. Вот, у меня тридцатка. <свят> Что, серьезно? Слушай, ну детей нет? Мне кажется, у нас не получится познакомиться, ты сидишь так далеко. <свят> <свят> это просто очень громко Тебе придется тоже очень громко разговаривать. Легко. Легко? Ну, такая вам... пацанка вообще да почему? мне кажется в, в юности ты с, с парнями эту силу там ходил ну, по свалкам там по каким-нибудь что гоняла котов какие твоя Г... специальность какая-нибудь юридическая да нет ты продажник ты заметил что ты не ведешься пока ни разу никогда какая разница угадываю или нет это весело но мне нравится ты. Успокойся сразу. У меня папа военный летчик. Военный летчик? Тебе бы пошло быть Стеордес. Я уже представил. тебя в костюме стюардеса, да? Там дышать? Нет. И печку мы будем жирные. Хорошо, стандартный витаминный заряд и имбирь. Ей нельзя, она подправится, не влезет в джинсы, короче. Я за ней очень слежу. Лимонный чай и донести лед. Спасибо за заказ. Спасибо. Не успел, надо было сказать. Мы, давно, мы недавно женились и просто она начинает полнеть, надо следить за ней, да. А ты не был женат? Нет. была. Жената? Женатая? лесбуха, нормально. Ты сказала, женатая. слушай, была замужем. Замужем? Год. А вы сначала жили четыре года, потом решили пожениться? Там, я тебе, если мы с другом еще когда-нибудь увидимся... Не дай бог. Просто это шокирует, поэтому не скажу. Неделю по ночам они сами играли в него, они запускают меня. Серьезно? Что? Строили дом, там дом строен, получается, половина в А, и там внутри, там, семья, там, слушай, огонь вообще. На карате? Где-то все ходили на карате. В школе. Ты можешь сесть на шпагат? Я вот хотел, знаешь, как сделать? Ты такая, я спрашиваю, ты можешь взять на школу? Ты такая, да, я говорю, мне срочно нужен твой номер. Ты можешь закинуть ноги за голову? Ну, вообще себе, но ну, можно и мне. В принципе, нормально. Кстати, про номер, да, правильно. Напиши себя, позову. Пишет список вопросов там такой. срочно вопросы для мужика, короче, он спрашивает, чтобы еще не спросил, так я, я, я сейчас запалью, завалюсь, что... он поймет, что я глупенькая. Нет, я это то это только, плюс. Если я то это только плюс. А, да, кстати, да, парни <связано> любят. Нет, не правда вообще. Не любят никто глупеньких. Какой в этом смысл? Если на ум, есть, что там да. ходить на свидание, да, короче, да. типа там что-то заморачиваться, а она типа глупенькая. Потом, либо типа потрахались, разбежались, либо сиди с ней. С глупенькой. И она будет дум-дум-дум. Многие не сидят, просто расходятся. Не, ну это нафиг это надо. Мне же не 13 лет. Ну то есть не, 5, не 18. 30, да. да, мне 30. Уже возраст. Не Давит. Не так, ты подумала? 7.30 завтра. Хочу тебя увидеть. Слушай, скажи, вот как считаешь, нужно соглашаться, нет? Хоть кто-то на моей стороне. Я предлагал просто посидеть подольше, попляться. Ничего такого, разврата никакого не предлагал еще. Ну. Черт. Нет, мы не можем идти, у них не прошел в Пойдем. М -м -м. А платье это Да, так. У тебя мало пакетов, да, сегодня я вижу. Дорогая, ты опять накупила вещей, потратила весь наш семейный бюджет на Дольче Габана, да, Супер. Не весь? меня на второй этаж. Такси, то есть ты не доедешь с таким количеством вещей грузовое сразу. Я просто не знаю даже, куда его вызвать, куда оно подъедет. Оно подъедет к центральному входу, он находится там, тебе нужно спуститься на первый этаж. Итак, я жду ответа насчет завтрака. Там есть два варианта, да или нет. Помощь зала зале берите. Пока, да? Пока других мужиков не подкатила, да. А, ладно, давай, мне надо бежать уже. А, было приятно познакомиться. Обнимашки. Такая вообще тепленькая. Все, пока. Я хочу вас пригласить на первую а, пикап конференцию ютуб блогеров. Там будут а, практически все команды, которые выкладывают свои подходы, теорию на ютубе, те, кто регулярно выкладывают ролики, практикующие тренера. Вот, ссылочка в описании, записывайтесь, количество мест ограничено.